Привет, друзья! Меня зовут Алексей Будаев. Доброго времени суток. Сначала покажу, в каком месте мы находимся, потом я расскажу, на какую тему я хотел бы поговорить. Вы видите за моей спиной очень интересное здание, в котором внутри которого каждый вечер собирается не одна тысяча людей. Собирается толпа народа, потому что хочешь, не хочешь, но ну, нужно это делать. Нужно идти в магазин. Для чего? Потому что хочется кушать каждый день человеку. Хочешь, не хочешь? Надо покупать продукты, надо тратить на них деньги. Но я заметил интересную особенность. Когда спрашиваешь людей, есть ли у них деньги на что-нибудь, они, как правило, всегда отвечают, что у них денег нет. Тема сегодняшнего видео «У меня нет денег». Я очень часто слышу от людей, у меня нет денег на какие-то книги, на курсы, на семинары, на бизнес-образование. У меня нет денег на то, на все, на это, мне нечем кормить семью. И остается задать вопрос, за что тогда вообще ты живешь, человек, если у тебя нет денег. Чем ты питаешься, за что ты ходишь в магазин каждый день. Вот как все эти люди, которые у нас сейчас за спиной выходят из дверей, заходят внутрь. Я заметил, что те люди, которые часто говорят, у меня нет денег, как правило, никогда их и не имеют. Это своего рода программирование подсознания. На что я хотел бы обратить ваше внимание? Когда ты говоришь, что у меня нет денег, это означает, что ты не хочешь искать способы, где их достать. Вот такая интересная мысль, подумайте над ней. А сейчас мы пройдем в магазин и проведем маленький эксперимент. Стараемся не нарушать э, значит, законы, не нарушать закон о съемке в общественных местах, будем снимать только себя исключительно. Давай, наверное, пройдем все-таки за кассовую зону, потому что здесь нам ловить особо нечего. Вот сейчас мы попробуем просто пообщаться с людьми, с некоторыми. Сильно не будем приставать к ним. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы считаете когда-нибудь свои покупки или просто покупаете все, что вам надо и не смотрите на цены? Почему? Считаю. А сколько, Просто вы не да. секрет, потратили сегодня для них в магазине? 76 тысяч. 76 тысяч? Федь, вас там много или мало? Немного много и немало. мало. Понятно. Но это не 376, но вроде как и не 20 рублей. рублей, Ну, денег у вас, в принципе, хватает на еду, я так понимаю? Или бывает порой сложности? Ну, если учесть то, что mm -hmm. мы строимся... То, то, то не всегда хватает, да? То, в общем-то, приходится считать. Я вас понял, спасибо, до свидания. Да. Первый да. человек нам ответил, что приходится считать. Вы когда-нибудь считаете свои покупки или покупаете? то. а, хорошая, а, а почему? А какая пенсионерам? — А у вас? — А, думаю, что, что, когда ответ, 5 лет, а, а сколько вы а да? сейчас денег? А, — по Статистика. Нарочные тысячи, а скидка 452 тысячи. 24 тысячи, да? да? А, ну у вас мелкая покупка, я yeah. так Я по 300 тысяч трачу, только в Нарочах один раньше, другой получаю. Mm -hmm. Ну, и как, по 300 тысячи и дамы 3 тысячи. Две еще два скидка, 300 тысячи. Ну, согласен. Я так понимаю, что вы, если со скидкой обращать внимание, то не особо, не всегда хватает mm -hmm. денег, да? Так, вообще, зеброутные скидки не нравятся. Вот, допустим, я на капиталер, хорошая скидка бюджет, магазин, а здесь очень плохие скидки. Я понял, плохие скидки, спасибо. Ну, вообще, Спасибо. Ну, вот видишь, люди э, обращают внимание на скидки, то есть это означает, что, наверное, да, денег нет на, ну, на то, чтобы покупать продукты. Мы выбрали целевой магазин. А? Выбрали целевой магазин. <coughs> <Здесь> все ориентированы <coughs> на скидки. Я хочу понять, э, значит, сколько в среднем люди тратят на покупки, да, и какое у них при этом ощущение. Ну, сейчас узнаем еще пару. Да, еще подойдем, сейчас пообщаемся с этими людьми. Здравствуйте, извините. Скажите, пожалуйста, сколько вы денег потратили на покупку? Вы считаете, смотрите на цены или просто всегда покупаете, что надо? Смотрим. Смотрите. Не всегда хватает за них на еду? Хватает, <смех> видите. Хватает. <смех> хватает. Да. Ну отлично, хорошо. Всего доброго. Была покупка 20 тысяч, хватает за них на еду. Ну и слава богу, вы видите и слушаете, как пикуют кассы, как идет поток нескончаемый, причем все кассы в основном заняты. И люди так или иначе, люди мы все, приходим в магазин, чтобы затариться, закупиться, потому что поесть, вот попробуйте один день не поесть, да? Какое у вас будет настроение? На, насколько я понимаю и слышу, в основном большая часть людей тратит немного денег. Правило отзывы о том, что то есть, смотрим на цены, считаем деньги э, и даже сгонимся за скидками. О чем это говорит? О том, что дальше уже некуда. Вот объясните мне, зачем ходить на работу, да, на которую ты получаешь зарплату, где ты вынужден считать свои деньги на э, продукты. Имеет это смысл какой-нибудь это или нет? Ну, общая картина такова. Видите, э, люди, люди считают деньги. Да, у них реально нету надо, на, на много денег на то, чтобы тратить и не смотреть на цены, да. Но вопрос в том, кто, кто из этих людей готов отказаться нахрен от того, что он делал сегодня в пользу чего-то нового, чтобы завтра не париться совершенно о том, сколько денег оставлять магазин. Вот абсолютно. Только сейчас заметил один интересный баннер, сейчас я вам покажу. Этот баннер называется «Типичная Беларусь», вот «Типичная Беларусь». Давайте посмотрим. Вот если вам сейчас хорошо видно, да, видите, да, у вас нет денег, пожалуйста. Нужны деньги до зарплаты? Возьмите, пожалуйста, от 50 тысяч до трех миллионов рублей. Нужен только паспорт от 5 до 30 дней. Кто сказал, что у меня нет денег? У вас нет денег? Сходи, возьми в займ. Вопрос только, куда ты их потратишь? Ты потратишь их на хавчик, проживешь и потом оставишь это в унитазе? Или ты будешь готов потратить их на что-то большее, на самообразование, на саморазвитие, на знания, которые тебе в дальнейшем могут принести? Не 50 тысяч, не 50 миллионов рублей в месяц, а столько, сколько ты будешь не знаю, куда потратить. Вопрос только в том, готов ли ты это делать. Поэтому нытье вот это все, у меня нет денег, мне там нечем кормить семью, это все причина внутри только вас. Если сегодня вы ленитесь поднять свой зад, извините, чтобы что-то начать делать новое, ведущее к нормальным деньгам, к свободе, к финансовому, там, не знаю, не буду говорить финансовому прорыву, успеху, просто к финансам хорошим, нормальным деньгам, то, извините, это лично ваша проблема. И посмотрите в зеркало и скажите себе честно, что да, я ленивое дерьмо, потому что я не хочу ничего делать. Но если все-таки вы человек амбициозный и готовы что-то делать, а я верю, что таких большинство, даже в инертной толпе, то, друзья. Давайте объединяться. Есть люди, которые готовы с удовольствием вас научить делать деньги, научить делать бизнес не спекулятивный, а нормальный, процветающий, масштабирующийся бизнес. И не нужно бояться этого слова. Если у вас сегодня дрожь от одного слова «бизнес», серьезные деньги, то ну, мне очень жаль, что вас так зазомбировала система государственная. Если у вас на этот счет нет никаких противопоказаний и какой-то аллергии на деньги, то добро пожаловать на события, которые учат людей делать деньги, делать бизнес и чувствовать себя свободными людьми. Быть свободными людьми и иметь стиль жизни, отличающийся от 95% людей, которые почему-то добровольно себя загнали в финансовое рабство. Я не знаю, почему они это сделали, зачем им так захотелось. Если вы на стороне этих ребят, то оставайтесь в жопе, там, где вы остаетесь, ничего не делайте. Ну, а если сегодня у вас есть какие-то просто порыв амбициозный, вам все достало, надоело, то добро пожаловать в наше сообщество э, честных, свободных предпринимателей. Определите свою ценность в жизни. Что для вас ценно? Если ценно для вас только деньги потратить на похавать, э, сделать себе ремонт в квартире, то, наверное, вам не стоит приходить на эту тусовку. Если же вы ищете свободу, э, возможность жить не так, как живут 95% людей, то добро пожаловать на мероприятие в прямом эфире, либо в... Э, зале, как вы будете присутствовать, это уже дело ваше. И это мероприятие не единственное. Но чем дальше вы оттягиваете момент перемен для себя, тем быстрее проходит ваша жизнь, и в конце концов остается встречать пенсию с распростертыми объятиями, но с унынием на лице и с хреновым таким чувством внутри, что ты чего-то не успел в этой жизни сделать, где-то побоялся рискнуть, и поэтому остался нищем скажу вам один простой секрет, что поистине э, состоятельные обеспеченные люди всегда искали возможность, возможность быть свободным финансово. Все остальные люди, как правило, просто ищут работу, они хотят устроиться на хорошую работу, которая в конце концов оказывается настолько хреновой, что просто хочется плакать, поэтому подумайте еще раз на тему «У меня нет денег». На самом деле ли у вас их нет или у вас просто нет достаточных правильных знаний? на тему того, где их брать, как их зарабатывать и что для этого нужно делать. Как правило, все зависит только от ваших действий. Вот действия определяют результат. То, что вы сегодня имеете, это результат ваших действий. Меняйте действия, поменяется результат.